здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами продолжаем наш волшебный марафон который раскрывает очень глубокие слои нашей души и обучает наше сознание быть в контакте с сердцем что это дает это дает нам невероятную Разумность. А следующим шагом после разумности является мудрость, мудрость жизни. Прикасаясь к реальности без напряжения, мы познаем настоящую целостность, мы познаем себя, мы познаем жизнь. Сегодня я предлагаю вам ощутить полноту жизни, всмотревшись в её цикличность. Мы привыкли к тому, что есть цепочка. Начало, путь, завершение. Но жизнь, живая жизнь, это процесс без начала, без конца, бесконечное продолжение. В мире материи мы привыкли опираться на границы. У нас есть род, предки, мы, наши потомки. Как у дерева – корни, ствол, ветки плоды и все вместе создает целостный системный организм. Но на самом деле мы вольны быть и частью системы и обособленной единицей, не имеющей никаких зацепок за свои догмы идентификации и роли свободно реализовывая их при этом сегодня я вам предлагаю ощутить вибрацию через слово дети кто они дети на этой планете мы все дети и чем глубже мы погружаемся в свою многомерность тем больше понимаем что каждый землянин это ребенок и каждый каждый кусочек тверди это тоже ребенок планеты гаи а она живая и дети здесь это и птицы, и растения, и минералы, и животные. Для планеты мы все дети. Все. И даже те, кого мы считаем своими родителями. Если мы осознаем себя душой, то посмотрите глазами души в душу своей мамы, своего отца, и вы увидите там такого же ребенка, как и вы ребенок ребенок на уровне личности, который немножко раньше по времени чем вы появился в этом пространстве тоже учится, тоже падает встает также чего-то не знает о чем-то мечтает, куда-то стремиться, чего-то боится. Да, это правда. Мы все дети на этой планете. Это не значит, что нужно возгордиться. Нет. На каждом уровне своего сознания есть своя система и ее законы. Куда же я вас приглашаю сегодня? Чему мы можем все вместе выразить благодарность? Быть ребенком ⁇ это ответственность. И быть родителем ⁇ это ответственность. Какую же мы несем ответственность, как дети этой земли, этой территории? Если все, чего мы можем ожидать от своих физических детей, это уважение и благодарность, то как я, как человек, выражаю уважение и благодарность? всей земле. Забочусь ли я о ее детях, о моих братьях, сестрах, как о себе? Давно ли вы кормили птиц? Просто так. Осознавая единство, родственное, целостное, Давно ли вы ощущали ответственность за деревья и леса? А давно ли вы сажали деревья, давая возможность будущему корениться? Очень часто мы фокусируемся на щели и не видим жизнь целостно. Пора открыть и открыться, измениться и изменить свои привычки, свои узкие врата восприятия реальности. Пора, пора поделиться тем прекрасным чем наполнено сердце. Я приглашаю вас сегодня ощутить ответственность за общий дом, как дети планеты. Позаботьтесь обязательно о ком-то из братьев наших меньших, Осознанно, осознанно позаботьтесь. Не слепым переводом денег в какой-то фонд или благотворительную организацию. Прикоснитесь. Вы же человек. У вас есть сейчас возможность прикоснуться физически. Физически. К этому действию и почувствуйте также ответственность за всех детей которые нас окружают где бы вы ни были сегодня как бы ни проходил ваш день обращайте на них внимание есть у вас свои или нет это не важно они у нас с вами есть Начните это замечать, и это будет замечательно, замечательно. Это состояние, когда мы внимательно замечаем и глубоко ощущаем. Поблагодарите своих детей, если они у вас есть, за это доверие. Невероятный кредит, дающий возможность на практике познать безусловную любовь. Если у вас своих детей еще нет, помогите кому-то из ваших родных и близких о них позаботиться физически. Физически. Ну что ж, ответственность ⁇ это всегда усилие действовать. Ощущайте ответственность, и у вас всегда будет ресурс на действие. И даже на бездействие, если вы не можете что-то прекратить, остановиться, перестать что-то разрушать, суетиться. Возьмите ответственность за всю живую жизнь на Земле сегодня.